Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я поправлю камеру и начнем сегодняшнюю нашу программу. Я уже в анонсе заявил, что речь пойдет прежде всего о дожде, телекомпания, телекомпания «Дождь», которая последнее время подверглась атаками со всех сторон, справа, слева, снизу и сверху, и вообще о журналистике в рамках войны. Как она отличается, что можно говорить, чего нельзя говорить, что нужно писать, а от чего лучше, может быть, отказаться. Но сначала по поводу э, дождя. Естественно, только ленивый не пнул дождь э, за последнее время, но я обратил внимание на другую тенденцию. Почему-то сторонники дождя считают, что это какая-то священная корова, и нельзя вообще подвергать этот телеканал какой-то критике, э, каким-то образом... Э, указывать на ошибки или недоработки или на какие-то ляпы это очень странная позиция потому что демократия подразумевает то что ты можешь критиковать и тебя точно также могут критиковать но естественно по делу критика должна быть конструктивной и предметной но давайте разберемся что же произошло прежде всего в формулировках если бы следите за этим, как сейчас модно говорить, кейсом, то многие говорят, вот была допущена ошибка или оговорка. Но это, мягко говоря, не так, а, грубо говоря, совсем не так, потому что речь шла не оговорке. Оговорка, если я ошибусь и скажу, что сегодня не декабрь и январь, или перепутаю имя отчество или фамилию, это оговорка. А если речь идет об особенной политике, телеканала, то ни о какой оговорке быть и речи не может. Предположим, у Коростелева какая-то другая точка зрения, которая идет в разрез с политикой, хотя сказать, партии, с политикой канала. Теоретически, он в своих соцсетях может высказывать свою точку зрения. Тогда он выступает просто как Алексей Коростелев, не сотрудник телекомпании «Дождь». Но если он уже находится в на своем рабочем месте, выходит прямой эфир, то все, каждое слово, каждый звук, который он говорит, это все уже считается не его личным мнением, а мнением телекомпании. И вот вокруг этого и разгорелся сыр-бор, потому что он сказал, что нужно, ну, если так чуть-чуть округлить и вылить воду, что смысл в том, что раз уже ребята наши мобилизованы, то да, да, давайте им создадим комфортные условия э, при военных действиях. Это э, просто недопустимо. И вот мы сейчас переходим как раз к тому, э, с чего я начал. Э, что допустимо и что недопустимо в условиях военного времени. Прежде всего, ты должен четко, прояснить свою позицию, на чьей-то стороне. Тут нельзя сидеть на двух стульях, пытаться э, вот так вот колебаться и э, угодить и вашим, и нашим. Что произошло с дождем? Дождь уехал из России, а Россия из дождя не уехала. То есть, э, если э, объяснить это более доступно, э, дождь, уехав из России, не стал, э, э, остался российским каналом и не стал европейским каналам, вот это очень важно. Он по инерции говорит «наша армия», имея в виду Россию, и так далее, и тому подобное. Значит, здесь, если ты уже вещаешь из Европы, нужно как-то немножко дистанцироваться от этого. И не говорить «наша армия», говорить «армия Российской Федерации». Это может быть сложно психологически перестроиться, но это принципиальный шаг. Это не просто чьи-то хотелки или желания. Значит, ты освещаешь эту войну. Ты четко стоишь на чем-то, э, на чьей-то стороне. Ты не можешь над схваткой вот так вот стать и говорить: вот я сейчас буду давать слово и правым и левым. В мирное время, пожалуйста, это, это, это понятно. Но сейчас, если ты даешь э, даешь право, э, ну будем называть вещи своими именами, врагам высказываться, то ты э, э, Каким-то образом, косвенно или прям напрямую пропагандируешь их взгляды. Ты можешь не соглашаться, ты можешь им возражать, ты можешь это, но ты им даешь э, трибуну. Это э, недопустимо, я считаю, именно э, военная точка, э, с точки зрения э, войны. Теперь второй момент именно по поводу мобилизации, на чем, собственно, и сломался э, дождь. Вернее, он не сломался, но споткнулся. И это, это не случайно. Мобилизация, вместо того, чтобы осудить ее в корне, сказать, что это недопустимо, как война, они начали говорить, давайте сообщайте нам о недостатках, о каких-то проблемах, нарушениях, мы будем это все освещать. Что за чушь? Вместо того, чтобы сказать, это все недопустимо, не нужно вообще э, э, заострять на этом внимание, что есть какие-то там э, неполадки или недостатки, или я не знаю, что э, про проблемы, это понятно, что в России везде полно проблем, это, э, даже об этом не стоит говорить. Но вот эта э, политика именно дождя, что мы давайте помогать нашим ребятам, э, в условиях войны это вы, выглядит не просто странно, а преступно. Так что э, все претензии к дождю совершенно обоснованы. Если он сейчас не э, перестроится, если он сейчас не э, сделает выводы и не устроит работы над ошибками, э, потому что то, что все Синдей в этом э, плакало, это все э, не как говорится. Э, возможно, э, не нужно было лишать лицензии, но вам уже было сделано три Предупреждение. Потом вот эта мутная история с картой Крыма совершенно не подается никакому объяснению. Если, вернее, когда вы были в Москве, вещали оттуда, вы подчинялись законам Российской Федерации. Но сейчас показывать Крым в составе России, это просто не уважать ситуацию, которая возникает на наших глазах. Это, это, это действительно преступление. Это не просто чья-то недоработка, ляп, халатность. Это э, просто недопустимо. И э, я допускаю как раз, извините за тавтологию, что это было сделано без какого-то э, узлого умысла. Но незнание не освобождает от ответственности. Э, еще раз повторяю, что дождь должен сделать э, далеко идущие выводы и четко определиться, с кем вы мастера культуры если вы занимаете четкую антикремлевскую политику значит у вас не должно быть никаких сдерживающих центров не должно быть никакой как сейчас модно говорить эмпатии по отношению к мобилизованным по отношению к российской армии должна быть четкая совершенно позиция а если вы хотите угодить этим и тем у вас ничего не получится вы потеряете и эту аудиторию и ту и в условиях войны не должно быть каких-то полутонов, и вот это дурацкое выражение не все так однозначно. Все совершенно однозначно, все понятно. Вот это белые, вот это красные, как было в гражданскую войну. И не может быть какой-то там анархии, которую некоторые считают мать порядка. Так что, и вот еще раз хочу повторить, мне непонятно, почему мы не можем критиковать дождь, если он этого заслуживает. Если он заслуживает похвалы, мы его похвалим, скажем, молодцы, ребята, делайте правильные вещи здесь вот особенно в фейсбуке такая разразилась какая-то дискуссия что как же так вот чуть ли не единственный такой прогрессивный канал и вы его ругаете мы его ругаем как я уже сказал за дело мы не просто там ругаем что мне не нравится там что то там внешний вид или мне не нравится логотип который сейчас связан с лгбт это другой вопрос но если вы видите такую мутную политику а мы знаем что в мутной воде можно поймать такую рыбку, то это говорит о том, что люди не до конца понимают, что произошло, и они не перестроились. Они, как я уже сказал, выехали из России, но ментально остались в России. Я понимаю, что они хотят сохранить какую-то часть зрителей в России, но вы должны работать на общую аудиторию, на прогрессивную, на, на европейскую территорию. Находясь в Европе, у вас должен быть совершенно европейский, осознанный взгляд на все, что происходит в России и на эту войну. И поэтому то, что вы, вы пытаетесь как-то найти какой-то баланс, здесь совершенно недопустимо. Не и, как я уже сказал, предоставляя слово в противной стороне, в буквальном смысле, вы популяризируете ее, а не пытаетесь ее как-то высмеять или так далее. Посмотрим, что будет Насколько я знаю, дочь остается в Ютьюбе Хотя его сейчас и в Литве лишили вещания Я слышал, что, возможно, редакция вся переедет в какую-то одну страну И будет оттуда вещать Но дело не в том, откуда вещать Сейчас мир глобален, можно вещать откуда угодно Важно, что вещать, как вещать и на кого вещать Теперь еще по поводу журналистики в современных условиях, особенно в России. Вот я посмотрел недавно программу, где Дмитрий Губин, который сейчас живет в Германии, беседовал с Александром Минкиным, журналистом, известным в Московском комиссии, который остался в России. Вот они сцепились пока раз, по поводу журналистики, может ли в современных условиях в России существовать, Журналистика. Дмитрий Губин утверждает, что нет. Александр Минкин ему возражает, извините, что да. Я нахожусь на позиции как раз Губина, потому что в современных условиях, создавшихся, в России не может быть существовать журналистика вот в таком понятии классическом, потому что запрещено называть вещи своими именами. Тут же Минкин у себя не может назвать войну войной. Он может только написать специальную военную операцию. Это уже не называется журналистика, это изопов язык. Так что в России давно уже журналистика так сдулась, потому что последним таким оплотом, была радиостанция «Эхо Москвы», и там была возможность высказываться разным совершенно политическим силам, я имею в виду взглядом, и правым, и левым, и националистам, кого там только не было. И таким образом какой-то был плюрализм. Но опять же, это, это в мирное время. Сейчас это все исключено. Сейчас не должно быть какого-то плюрализма. Сейчас совершенно четкая должна быть структура, взглядов белое, черное, никаких полутонов, никаких вот таких вот э, э, шатаний внутри, и э, журналисты, естественно. Э, э по идее, должны быть объективны и ни, ни на какую сторону не переходить. Но в данном случае это невозможно, потому что э, иначе ты э, будешь оправдывать агрессора, я имею в виду Россию, ты будешь пытаться найти какие-то мифические причины для вторжения на территорию Украины, что произошло в феврале этого года. И таким образом э, ты, опять же, будешь э, способствовать вот этой... Пропаганде, которая льется с российских экранов. То, чем должны заниматься прогрессивные журналисты, это контрпропаганда, хотя вот многие не любят этого слова, но в принципе это так и есть. Вы занимаетесь тем, что людям открываете глаза на правду, пытаетесь их как-то взбодрить и растормошить. Потому что многие в России находятся в таком состоянии литургического какого-то сна, они не до конца понимают, что происходит, несмотря на то, что прошло уже 9 месяцев с начала боевых действий. До сих пор вот какое-то есть у людей такое ощущение, что это происходит не с нами. Но вот после начала мобилизации многие поняли, что это как раз касается их конкретно, это не война Путина, а война всей России. Приветствую новых зрителей. И если у вас есть вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. Поэтому сейчас, конечно, вы знаете, что многие блогеры на YouTube ведут прямые трансляции или беседы в записи. Это очень важная часть, и это часть так называемой информационной войны, потому что кроме реальной войны, информационная война идет очень давно. И вот эти все ток-шоу на федеральных каналах России как раз были созданы под Украину и в связи с событиями в Украине после 2014 года. И постепенно приучали россиян к тому, что Украина это неправильное какое-то государство и, собственно, с ним надо каким-то образом бороться. Так что сейчас, конечно, Объяснять, что люди не до конца владеют информацией, смешно, потому что в 21 веке благодаря интернету можно получать различную совершенно информацию. Но с другой стороны, тут есть и такие, такой подвох в виде всякой непроверенной информации, фейков, бросов. Потом есть так называемые сатирические новости, которые многие почему-то принимают за чистую монету, потом тиражируют у себя в соцсетях, это совершенно непонятно. И здесь нужно очень быть внимательными с источниками информации, потому что если нет подтверждения официального, то все это уже далеко от журналистики, потому что это похоже на какие-то сплетни и слухи. Вот как произошло с убийством вот чеченского лидера в Швеции, до сих пор непонятно, жив он, не жив, вот такая вот, Ситуация очень такая странная, потому что нет официального подтверждения, когда официального подтверждения нет, значит мы можем только предполагать, а в журналистике это недопустимо, как мы пишем, возможно, вероятно, скорее всего, это уже не журналистика, это уже научная фантастика. Поэтому здесь надо очень внимательно обращаться с источниками, я имею в виду первоисточниками. Вот. То, что пишет российская пресса, это понятно, что ей верить нельзя, потому что она находится под таким гнетом вот этой статьи о фейках. Если вдруг они что-то там напишут действительно правильное или правдивое, то сразу они автоматически попадают под эту статью о дискредитации российской армии, ну, доходит до абсурда, вы знаете, да, что девушка вышла с плакатом «Я люблю своего папу, этого было достаточно, чтобы ее штрафовали на 30 тысяч». Вот таким образом она дискредитировала российскую армию, раз она любит папу. Папу сейчас любить не надо. Ну, понятно, что имела в виду, раз я люблю свою папу, значит, она не хочет, чтобы... Папа шел в армию, раз папа не хочет идти в армию, значит он э, таким образом дискредитирует э, российские вооруженные силы. Ну, очень такая дли длинная цепочка и не всем понятная. Но э, еще эту историю с Воблой можно вспомнить, да, когда вместо войны э, была Вобла. Но дело не, не, не в этом. Дело в том, что э, люди, к сожалению, действительно зомбированы в России. Они не хотят отвечать на неприятные вопросы. Вот выходите из зоны комфорта, как сейчас модно говорить. Вот они находятся в этом вакууме, находятся в этом пузыре. Им там удобно, они чувствуют себя хорошо. Америка плохая, НАТО воюет с Россией, мы тут не причем. Украина плохая, все спор закончен. И действительно им что-то доказать иное и как-то попытаться, чтобы они пересмотрели свои взгляды и поняли. В чем суть всего Не представляется возможным Может быть даже и не надо И я так думаю, что когда закончится война Необходимость в этих всех ток-шоу Просто отпадет Они будут не нужны вообще Потому что люди Сами должны все понимать Их не надо разжевывать и класть в рот Еще, еще бы еще глотали за них Это все говорит о том Что люди внушаемы Но это идет еще с советского времени Когда верили как мы сейчас говорим, ящику. И э, в то время тоже с экранов э, телевизоров неслось много э, э, не только пропаганды, но и э, лжи неприкрытой или полуправды, или части правды, которая была выгодна официальным властям, а то, что было невыгодно, то просто не сообщалось об этом, просто скрывалось и все. Вот, например, освещается проблема безработицы где-нибудь в Америке. Говорят, вот высокая степень безработицы, какие-то недовольные, протесты, забастовки и так далее. Это одна сторона медали, но никто не говорит, что пособие по безработице такое высокое, что на него можно спокойно жить и не тужить. Это, это, это один такой частный пример. И вот то, что было на Западе, всегда нам показывали в каком-то темном, неприглядном свете, никогда ничего там хорошего не было. Все говорят, вот то, что на Западе, все плохо, не, не годится, вот то, что у нас все хорошо. И, собственно, вот эта концепция продолжается сейчас. Но уровень жизни на Западе намного выше, чем в России. И вот один из, я не знаю, депутаты, кто-то какой-то, должностное лицо в России, вот он договорился за до того, он сказал, что на Западе люди живут лучше на зло России, что вот досадить России, вот так вот утереть нос. Но это просто чушь, здесь действительно живут лучше, но совсем не поэтому, потому что почему они должны жить плохо, чтобы Россия как-то теплее от этой мысли стало. Чушь несусветная. Вместо того, чтобы заниматься внутренней политикой, Россия последние 20 с лишним лет занималась геополитикой и не очень преуспела в этом плане. Мы знаем, что все в принципе, шло под откос медленно, но уверенно. А сейчас все покатилось с горы, и вот то, что Россия сейчас себя загнала в такой вот изоляционный угол, говорит о том, что перспективы не очень туманные. И вот помните это выражение Навального, прекрасная Россия будущего, а об этом можно на ближайшее время забыть по поводу прекрасного будущего у России будущее явно не прекрасно и даже если предположить что будет после окончания войны другой президент, другой курс то вот этот путь будет очень тернистым и долгим потому что придется выплачивать репарации придется восстанавливать Украину и собственно то, что сейчас вот Путин заявляет, что это все, все будет продолжаться, это понятно, что это будет продолжаться, но ровно до того момента пока все не закончится. И сейчас вот в российском обществе потихонечку начинает что-то вызревать. Во всяком случае, возникают вот эти вопросы, а зачем нужно было это все начинать, ради чего? Ну, он вчера сказал, что это ради территории было сделано, выход к Азовскому морю, сравнил себя с Петром Первым, естественно, в пользу себя, а не Петра Первого. Но это очень такая вялая, скажем, мотивация для людей, и то, что стало больше территорий, кстати, сегодня больше, завтра меньше, вот с Херсоном очень показательная эта история и собственно россиян это мало чешет извините больше территории меньше территории они как жили плохо так и будут жить еще хуже потому что нужно собственно делиться своими ресурсами с вновь присоединившимся в кавычках этими территориями, но для рядового россиянина это совершенно не никак, ему это не интересно совершенно. Ему интересно, как он живет, живет он плохо, будет жить еще хуже, потому что никаких предпосылок для какого-то не то что прорыва, но для какого-то какой-то стабилизации ситуации нет, потому что выяснилось, что все закупали за рубежом, ничего своего нет, науки своей нет. Просто разруха, как говорил Преображенский, причем разруха по всем фронтам, включая и в том числе и сельское хозяйство. Так что я не вижу перспективу России на ближайшие, я не знаю, 50 или 100 лет. Она будет плестись в хвосте. Европа уже... К ней потеряла всякий интерес. Вот вы видите, что происходит с газом, с нефтью. Хотя казалось, что вот Россия такой донор, который будет все время снабжать, снабжать Европу. Потом вы помните ту историю с рублями, когда Путин стал в позу, сказал, платите в рублях, в долларах, евро не принимаю. Чему это пришло? К пшику. Вот. И вообще, конечно, Путин себя как великий в кавычках стратег показал, что он совершенно не понимает... Что происходит в мире И роль России Вместо того, чтобы создать мощное Экономическое государство Которое может на что-то претендовать Разруха В головах, везде И мы видим, что Люди, к сожалению Вместо того, чтобы возмущаться Уровнем жизни Они возмущаются Америкой, возмущаются Евросоюзом И так далее Они не понимают, что все это взаимосвязано Их плохая жизнь с политикой Путина. Они никак не могут связать два дважды два, соединить и получить 4, у них получается почему-то все время пять. Вот. И, к сожалению, вот это поколение, которое не пользуется интернетом, я имею в виду пожилых, которые привыкли к телевизору, вот в телевизоре, им, вернее, по телевизору им получат мозги, долгие годы и объясняют, что мы великая Россия, но вот нам не дают встать с колен, все время нас пинают, все время нас душат, не дают развиваться нехорошие американцы и европейцы. А так мы вообще хорошие, и у нас, собственно, свой путь, который никому почему-то непонятен, включая нас, но мы все равно пойдем другим путем, как говорил известный дедушка Ленин. Ну что, будем подводить итог сегодняшней программы. Я считаю, что, возвращаюсь к дождю, что дождь должен сделать все выводы из этой ситуации. Ситуация неприятная, но она закономерная. Значит, вы должны четко определиться, за кого вы, никакой симпатии к агрессором, никакой эмпатии к мобилизованным, э, четкая позиция проевропейская, тогда вы можете считать себя прогрессивным каналом. Иначе вы э, являетесь каким-то буфером между Кремлем и э, оппозицией. Вот, и уже в заключение, э, раз я уже затронул тему оппозиции, э, хочу сказать, что к сожалению тут тоже не все так э, гладко, потому что оппозиция, как всегда, расслоилась. Э, э, на части нет какого-то консенсуса, нет единства, нет общего понимания того, что нужно делать. Вот когда собираются в Польше бывшие депутаты, потом в Прибалтике собираются другие какие-то люди. И каждый себя считает чуть ли не главным оппозиционером. Это Проблема старая, давняя еще, с 90-х годов, когда оппозиция России не могла объединиться, не могла поступиться какими-то своими амбициями и э, э, стать, стать какой-то общей такой мощной силой. Вместо этого идет грызня постоянно между э, лидерами оппозиции. И это продолжается и сегодня. Сегодня, вместо того, чтобы забыть все старые обиды, распри, объединиться в, в, в один какой-то орган и не знаю как это назвать объединение форум, как хотите называйте, но общий и чтобы выработать общую какую-то концепцию, чтобы не было вот этих перетягивания канатов, кто важный, кто хороший русский, кто плохой русский, кто вообще э, непонятно кто. Нет этого нет. Опять идет дележка пирога, которая превращается дележку шкуру неубедого медведя потому что если вы уже говорите о будущем то это очень странно из-за границы э, все все это э, вы видите совсем э, по-другому и я об этом уже говорил что не факт что вас россияне которые остались примут в качестве таких вот уже варягов которые приехали из-за границы так что э, вместо того чтобы оппозиции как-то объединиться и э, э, какие-то усилия, то есть не создать, а создать какой-то, как я уже сказал, общий какой-то орган, объединиться и объединить вот, объединить усилия и продумывать, как, как же будет развиваться Россия в ближайшее время, начинается вот этот подковерная эта борьба, к сожалению, совершенно непродуктивная и неэффективная. И я не вижу перспектив, чтобы действительно они объединились и создали какой-то общий один орган, который мог бы объединять всех несогласных. Помните, была такая модная формулировка «несогласные». Вот. Ну что, дорогие друзья, на этом я сегодня заканчиваю. Не уверен, что всем понравились мои слова. Но вот демократия на той демократии, что каждый высказывает свою точку зрения, подкрепляя какими-то аргументами и фактами. На этом мы сегодня с вами прощаемся. Я надеюсь, мы увидимся в следующий четверг, поговорим о чем-нибудь другом. И будем наблюдать за ситуацией, которая раскручивается вокруг телекомпании «Дождь». На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.